Всем доброе утро. Не знаю, это будет начало, не начало. В общем, мы едем с палатками. Пухлый нос. Пухлый нос. В общем, мы едем с палатками. Но не просто мы как бы обычный, обычный кемпинг. Мы едем на остров. На катере нас довезут на целых 10 дней. Наверное, плюс-минус. Чайник, чайник. Я возвращаюсь. Почти вы скажите, дяденька, вопрос. Дяденька, вопрос. Возвращаемся. Возвращаемся в исходную позицию. Короче, у нас очень много вещей. Это малая часть. А с той стороны, а около Максима. Это малая часть. И уже а багажник-то уже полный. Да, машина-то забита уже. И еще в морозилку все, мы еще не собирали. Ну там половина где-то есть места, но. Не знаю, мы, короче, сейчас как-то будем помещаться в и машину. конструктор. Мы так давно хотели на так долго поехать с палатками, что прям... Именно, по... именно туда вот, на этот остров. Я тоже хочу поехать с палатками, но еще и туда. И туда? И в Новый Крамов. Вот, поэтому сейчас Алексей Андреевич помогает мне засунуть стол. Вот этот вот остатки со стола как-то куда-то. И Леша идет перекладывать в багажнике все максимально компактно. Возвращается сюда, закладывает вот это все, а мы за это время с Максимом Максим, завтракаем и умываемся. Мама, что мы с тобой будем играть в танец? Какой кошмар. Ты боишься? А еще у стоит. А, да, там 10, 7,5 с килог... 8 килограмм. Угу. А че, я, не прос... а, я не представляю, что будет сейчас. Дедушка будет ругаться. Uh -huh. Сильно будет покатиться Из-за чего? Количество вещей а покажи, как классно сдули подушки и одеяло Это полутораспальное одеяло и большая подушка Ну где uh -huh. подушки и два одеяла Да uh -huh. uh -huh. Все, давай, иди, А мы вот будем завтра Давай Сейчас он придет злобный Идет злобный Ты что кричишь? Показать, что это кошмар у меня в ногах ведро сумка рюкзак рюкзак сзади очень интересная картина этот прекрасный контейнер с едой не держится от слова совсем который во время поворотов я вот так придерживаю рукой чтобы он не упал самый классный конечно у нас лёша тут в кайфах едет максим тебе там как плохо плохо чего тебе не нравится? Потому что это подушек. Ну уж извините. Будешь ехать рядом с толчком. Все. Мы сейчас заехали за зарядником Контейнера об резиновую ручку. А, все Зато куча еды. Все, ладно, не шумим. Максюха у нас спит, да? А мы едем. Ты отдыхаешь, да? Поздравляю, папочку! Поздравляю, Максюшечку! Мы доехали до деревни. Ну так мы не доехали, мы съехали с трассы. Сейчас поглазим на короб. Счастливые, довольные. Едем, не знаю, как сейчас будем. Так, Смотри, какая худенькая, красивенькая. Хорошая. Мука. Вот и сюда да. идут. Они, они, за... они прям бегут. Они же пролезть могут сюда. Они еще мухают. А, Леш, пойдем отсюда. Лишь пошли отсюда. Лишь поехали отсюда нафиг. Леш, поехали Мама, отсюда нафиг. Да, я боюсь, Леш, да там чай, одна не... на другой лезет, смотри сверху Леш, беги быстрее, Леш, поехали отсюда что ты боишься, я же сюда сгонял. гонял А знаешь, а? что он делал? Он, он опять залез знаешь, что Нет, Леш, поехали, я не хочу на это смотреть Какой кошмар, что я увидела Правда, они прям да. это? Они что, прям так это? Прямо так это Позор! Делают то, что мы давно не делали. В смысле? Фу, блин, я никогда не видела, как корова корову. А я думала, да, на другую запрыгнула, ага, не поиграй, поехали. Поиграть, не Какой ужас. Мама, я -а только -а. бить. Ну и хорошо, что такой маленький и такой. Да. Вот, видала какие у тебя новые эмоции? Леша. давай помоем. Даже не верится, что мы настолько надолго уехали от цивилизации. Вообще. Меня, меня на работе спрашивали, когда то есть, ну типа что будете в отпуск делать все дела. Я сказала, что у с палатками. А, у большинства был вопрос, а вы хоть раз еще настолько надолго уезжали? Я говорю, да, на выходные. Я говорю, конечно, в старые добрые времена я уезжала надолго с бабушками с дедушками, но настолько долго, не Зачем вам такая большая машина? Непонятно. По-моему, она маленькая коробка, еще одна коробка и косточки вон, сейчас будут лафатки, лафатки, раз лошадь, вон. два лошадь, вон ушки купировали или ушки что-то с ними сделали, вам прям видно, вон три лошадь, что-то да с ушками ему там намудрили, а нет это панамка у него красивая, у всех панамка, чтоб головку не напекло. Какие красные тоже лошадь на нож смотрит. Там еще должен быть четвертый конь. А вот и четвертая поскакушка. И не надо нам подходить ближе. Так, нам осталось буквально 5 минут. Так что включимся, когда приедем, а я начинаю искать свой телефон, потому что я его потеряла. Включи в машине не забудь только. Ну что ж, долгожданное включение. У нас в хронометраже произошел небольшой провал. Но ну, в общем, мы добрались, добрались сюда, на этот остров. Мам, хочешь, я, я сейчас сначала заход покажу. Приплыли мы примерно оттуда. Это остров посреди Волги. Мы здесь, скорее всего, сейчас одни. Может быть, конечно, там есть пару чайок. Ну, там чайки есть. Может, люди там кинуть есть. Загорают или нет. Вот, Но навряд ли. Место у нас выбрали офигенное, оно находится в таких кустиках, и там внутри а, такая поляночка крутецкая, но мы, в принципе, уже катались, показывали, кто не видел ролик, вот здесь вот он будет Смотрите, когда мы искали это место. Вот. Раскопал я уже, успел, холодильник, вот, завалил его ветками, то есть там просто тупая яма, супка холодильника с декатлона, обложили ее Засунули туда большой мусорный пакет на 240 литров. Засунули туда бутылки с водой. Они чуть-чуть подразморозились. Вот. И туда поставили сумку в холодильник. Из доготлона, кстати. Чуть-чуть подразморозились. Ах, да. вот. А сейчас у нас в планах сейчас э -э с маленькое место. Граб грабли, кстати, здесь есть. Местные. Это не местные, дедушки. Да? Дедушки. Вот. Разгресись здесь, поставить здесь палатку, здесь поставить кухню. Скорее всего, там вон поставить туалет, либо он там поставить туалет. Нет, И там здесь... неплохой вариант поставить туалет. посмотрим. Либо... А, еще вот здесь надутся бассейн. Надеюсь, мы сегодня все это успеем сделать. Так а что... У выбора да, у нас нет выбора. Да, у нас нет выбора. Остаемся дальше, смотрим дальше. Дальше будет интереснее, как всегда. Сами знаете. Не переключаем видос, Максим говорит. Как тебе здесь место, Максим? Отлично, прекрасно, превосходно. Папа, это мое ружело. Ты смотри только за комарами, ладно? Я тебя, правда, напшикала этим средством. Ну ты отгоняй, когда будешь их чувствовать, ладно? А как я ну, чувствуешь, что он тебя кусает? Ты такой о, рукой. Папа, это что? Классно. Все, ладно. Папа, Делаем. Ты... только что развернули кухню. Ушло минут десять. Десять минут потратили. Не, ну прикольно, Выщий куртек. Как раз кухоньку подстанет. Нас вот. песочек с другого места. А сюда вот рядышком поставим палатку и соединим их в этими. Не получится уже соединить? Не получится? Почему? А потому что расстояние между ними недалеко. У нас палатка закончится, ну, где-то здесь. Ну, почему? Ну, посмотрим. Так, давайте ну, теперь вот. ее растянем, сделаем и будем простипать. Так, мы все в делах. Пока что как-то так расчистили. Прошел примерно час, да, наверное? Или меньше? В три еще не уехали. А время я не знаю сколько. У нас да. Палатку, Леша, Решили, короче, все тут переделать. Ну, расчистили ну, себе вот такое местечко для попы палатки. А Загоним ее сюда, варяться сюда варяться, чтобы открывать. был весь тенек. Моей чтобы мне не было жарко. Ну, короче, крутяк. И оставили Максим... место полянке. А -а -а -а -а -а. Полянка здесь будет? Подожди. <свят> Полянка здесь будет. Поставим, может быть, столик сюда. Максимину маленькую палаточку. Сюда бассейн. Я вот. хочу сказать про то, что нам теперь это жесть, не пережечь. <свят> <свят> да. <свят> не, грабли вообще в тему. надо купить грабли и топор. Мы просто все давно хотим топор. Но, блин, мы что-то зашли в последний раз 3 да. Нам так жалко три тысячи на топор. Как-нибудь потом. Но до следующего года, можно быть. Машина там, туалетом развлекается. Он в нем живет. Мне понравилось, что я тебе предложила эту штуку закопать. А еще также мы вырубим, я думаю, ну, то есть здесь все заходят. Вот до туда, да, вот наверное, вот. Прям вот тоже пусто. Вот это все. Можно не знаю, память. посмотрим. Может, вот здесь прям бассейн поставится. Ну, Хочется поляну прям, а не то, что, говорю, натыкано-натыкано. Ну, посмотрим. А там у нас прям джунгли-джунгли. Ох, какие. Ну, я думаю, палатка уместится здесь вот прям жопа. А закончится, где-то здесь. И у нас прям ходибельно. Ходивание. Я сейчас Максиму здесь обрубаю полянку. Короче, мне кажется, еще круто будет, да? У нас будет время все показать, так что все смотрим. Что сходим потом туда, на тот остров, на тот конец что? остров. Что? Что... Телефон. А, у Давай Максима уже ломка. Ломка началась. Пока что как-то так. У нас получилось. Мне как крисо, криво коса, но из-за того, что там ветки, не к чему привязать и так далее. Это всегда будет. Везде. Да. Ну же, ладно. И... Нет, знаешь, как отсюда вид. Вот отсюда. Надо маленько. Ну короче. А как смогли, как получилось? Я уже и подметку сделала. Сашка сделала, Молодец. Во. Нормально. Там симуляс. Та-та-та-тарта-та. Я хочу с ним погулять, -та так сказать. -та -та. Фух. Все, все грязные вообще, чумазы. Можно? У нас такие перебежки, перебивки. Раз уж мы такие выпендрежные, почему бы и не бассейн? Почему бы и не бассейн, правильно? Почему каждый раз когда ты включаешь, я каждый раз давай. И Унитаз еще, кстати, сделаю. Сейчас место для бассейна готовим. Вот убираем вот эту всю шушуру отсюда, чтобы у нас было все тут круто. Коридор, да. Бассейн, хотел сказать. Туалет, туалет. Ну там жижится потом намешают. Жижу еще намешаем. Мы купили, Вот она стоит, кстати. Она ну, я идет. не знаю, что это первый раз таким будем пользоваться. Посмотрим. А теперь бассейн. Я сейчас. Выходит какой-то вообще балдеж просто. Но это уже потом. Не знаю. Бассейн должен, в принципе, поместиться сюда. Это обычная шторка. Давай. Да, мы просто переехали в новую квартиру и. Поэтому вот взяли со старой квартиры, решили не выбрасывать, а подложить ее под бассейн. Мы хотели просто покупать, мне было жалко на да. приемку. На ну вот, мне пришлось покупать. Просто сейчас будем дуть в бассейн. Вообще, мы прям... Так, это. там же мало речки. Да. Завтра еще хочу вон там. я покажу. Прошло часа три-четыре. Но ну, у нас прям я так хочу. много это всего, много сделали. Вырубитесь. Вот, это? вот это. Нас, поверь, будет время. Нет, я да хочу именно завтра. То есть это же просто перекопать как под туалет, чтобы здесь прям типа. Хэй! Ты вообще осознаешь, что мы на острове. Вокруг это... нас вот вода. Вокруг везде вода. Это вообще пипец. А там чайки, кстати. Ну, мы сходим. Да. Это потом. Ты прикинь вообще. Приколдес, да? Вот, здесь такая прям маркарка. Вот это не вяжется сюда. Тровище. Ну у нас прям тут заходишь, тут прям такой этот лагерь, прям лагерь. Ну он еще не лагерь, лагерь будет часов в девять закончится уже когда-нибудь. Когда все а расставим, сейчас это... есть, там комнату, надо делать матрасы. Сейчас такое самое трудозатратное приходится делать. Паша? К нам может быть гости приедут, через у не меня три-четыре. Я про маму. Ага. ты такая грязная лицо, у тебя грязное, у меня тоже. Наверное, ну работаю, типа. Пашем. Сидри. Смотри. Вообще, смотришь. Нас Хочешь вообще ходить? красотуля тут будет. Скоро, скоро. Ну, я говорю к вечеру показывать, ну, при свете дня да. В общем, докачали бассейн. Сашка уже начала туда таскать воды. Понесла, говорят, 72 литра. Считает, ходит. На 84. 84 несет. Смотри, мой шорт. Прекрасно. Вот. Ей 18. предложил, давай я потаскаю, она, чтобы она покачала, посидела этим. Нет, это сказала, поесть сделать. Поесть сделать. Нет, ты делаешь весь, я тебя потаскаю. Отлично, можно. у нас все как-то перевернулось, да? Зато если бы он взлать с грязными ногами, кто даже не увидит, с грязными ногами. Давай я лучше потаскаю Нет! А то меня засрут в комментариях, ну, скажут, я что я баба хочу. таскает воду, я а я буду таскать, буду Раз, Я буду Давай сюда Не, я лучше таскать. 84 ты, это... Давай так, я таскаю 180, 180 И тогда я отдохну Пойду качать матрасы Но готовить жрать я не буду Но 180 принесла Что, ты так не любишь есть готовить? Я не хочу, я надоела Принесла 84, надо еще 96 96 литров принесу, пойду качать матрасы Ну блин, смотри вот так вот оживем. Хоть и желтая, но все равно что? Все равно мы в ней покупаемся. Мы много налили. Много налили. Больше 400 литров принесли. Мы считали даже. Еще два раза Небольшой перекусик будет сейчас у нас. Что это у нас там такое? Вот видите, это картошку. Начал у нас есть картошку такую. Посмотри. Да. Колбаска. Батончика. Такую. Только без бульончика. Без бульончиком. А где бульончик? Рутама. тама. Леша такой же, только с бульончиком. Мы всегда еще добавляем майонез и колбасню. Никто не, не видит ничего. Все, приятного аппетита. Дальше включимся. Ч ⁇ вкусно? <смех> не хочу. Попробуй просто. Хочу. Насколько это концентрировано? Не хочу, я понял. Спасибо. Ох, Как тебе? Прикольно, вообще. Это единственное, наверное, место и единственный раз, когда я вообще не переживаю. У нас под бассейном лопата стоит. Бассейн 5000 стоит, ты че? Вытащилась. Причем, кстати, на этот бассейн Максим сам копил. Угу. Когда он накопил, мы съездили и заказали. Кусаки, рабаки. Все, приятного аппетита. Сейчас покушаем, кучимся. Мы едим макароны БПшку, а Максюха картошку. Он сказал, что я хочу попробовать такое. Мой первый вкус БПшки. Четко, четко. Ну, значит, в следующий раз тебе будем еще и макарошки брать. А это не будем. Не будем? Нет. Сейчас ты будешь картошку-то есть? Вот это папа, молодец. Почти весь второй этот уровень заполнил. По 30 литров за раз Еще, папа, герой, сколько наносил. Вода как будто туда Максим сикал. Эй, я не сикал так много. Но, если я так сикал, то у меня это все не влезло. Да? Можно сходить и показать, как там красиво. А почему -то вода шла? водичка грязненькая, с песочком. Отчет, как красиво-то. И папа. Я вот замерзла, оделась уже. А Леша у нас тут бродит. Я говорю, я тут замерзла, оделась, а ты бродишь. А правда я а, Так, это что? Отходим. Кто залез, облился? Отходим, отходим, отходим, отходим. Почему у тебя штаны сырые, Максюх? Посмотри на себя. Кто залез? Я подходил смотреть и присронился. И больше не надо подходить, потому что ты будешь сейчас весь сырой. Красиво. А вот здесь вот маленький кусочек песочка. Я думаю, что завтра будет днем тепло. Я хочу до него доплыть и на него встать. А? Да. А я сейчас пойду разбирать шмотки в шкафчик наш и надувать комнатушку, матрас и подушки. Только мы всем вечера ставим зонтик. Чтобы завтра этого не делать Показывай эту красоту что он не держится да у нас в этой подставке или держится? держится? Максим, не валяйся по полу. Нет, сядь. То есть у нас будет как-то так. Ну, нормально. Да? Да, постелить можно чуть -чуть, Максим. А, подвинь. а там синенькая будет подстилка его. Да, палату, подстилка, подстилка. Как тебе зонтик? Бомбял, бомбял, Бамбяу. Бамбяу. его, что он нам не удул за ночь. А еще у нас там на нем есть очень прикольная штучка. Да, мы Это всякие разные крючочки. Можно типа под пакетики и под всякую штуку. Да блин! Шнурки завяжи, Максим. Да, я не умею. Чего? не умею. У нас дошли руки. Дошли руки для того, чтобы сделать жижицу в туалет. Я такая сонная. Простите меня, пожалуйста, я уже прям не могу. Короче, тут написано, что нужно добавить одну 2 флакона и добавить 3 литра воды. Но 3 литра воды мы не будем добавлять, потому что у нас сама вот эта штука настолько. И второй там вариант 3 литра, там 10 литров. Но мы не будем 3 литра добавлять воды. И второй вариант – не допускать высыхания ямы и типа добавить воды для покрытия содержимого. Если раз есть туалет, то, ну, как бы, будем знать. А чё надо? Да примерно на глаз... Добав... Ух ты, какая она пахучая! Нет, на, на глаз примерно бахнул да ещё. А чём написано? Плавина. Флакон. Плавина, чего? Флакончика. Флакончик. Вот этого? Да. Больше добавлю. Зачем? Интересно, пускай будет больше. Давай флакончик. Меня чё-то зажирает уже сейчас дождь понесет водички и мы нальем туда водички еще чуть-чуть не угу. будем проверять но показывать больше не будем ее <свят> держи <свят> еще да мне надо мне надо типа что это твоя последняя ходочка за водой тогда а в бассейн ты уже не понесешь да только завтра немножко налей, прям чуть-чуть прям одну четверть ведра все столько все нужно не надо наливать 20. даже меньше наливай прям немножко mm -hmm. что очень не надо ну и узнаем может быть мы дурачки все сделаем неправильно но будем учиться mm -hmm. да. закрываем оставляем мы его, кстати, вкопали, <laughs> так, чтобы Сипа как сидушечка была, чтобы он не шатался, Упой, было удобно. Я пошел одеваться, да. А, да, а то у меня сейчас все сидят. Ты там с кем чирикаешь? О, это мой друг. Это мой друг. Ты усенью поймал? Это, нет, это... О, котов... где маме покажи, Мам, знаешь, как кричать будет. Да нет, это которая мама. Вот ты только не ешь ее. Мам, я ношу, когда мы на ботинке снимали. Ешь ем. А вкусно сладкое Мама. Ешь сама. Да я уже наелась. Да ты, ты жмался, себе. попробую, я правда вкусная. Ну а прекращай, нет. давай. Я Шучу, а -а -а. Все, он не одеваться. Пока все заняты, я под шумок решил сделать. А? Шашлык. Вот сейчас замариную, а потом дальше пойду дела делаю. Сашка пока там накачивает накачивает матрасы и доставляет нам постель. Максим все рвется покупаться. И мы ему говорим, что сейчас холодно, что сейчас не вариант. А он все равно рвется. Он не понимает. Да, Максим Алексеевич? Мясо, мясо, специи будем. Использовать. привезенные с моря. Нам мясо, лук и набор специй. к Там есть специальный... О, для мяса. Для мяса и для шашлыка. для шашлыка. Отлично. еще нам надо соль. И... Чё? А да? Да-да-да, я говорю. Давай добавим. Свежий чеснок. Ты еще, еще а вот перец У нас сколько грамм? Кило сто а песной, Песночный черец Че? <laughs> Песночный черец ч Я забыл. перец чесночный А нет Почему? А я тебе найду. А найду Давай попробуем Давай Майонез, да. соль Пап, Увидели У Лёшины тети Я первый раз видела в магазине Не знаю в чем суть Видишь насколько я предусмотрительная В Вообще Я брала на сыр На самом деле Но потом блин. Если я буду делать наш соус то больше ножом, не хочу резать, честно. Добавили всех специй, всех ингредиентов. Теперь осталось сока перемешать и дать постоять часик примерно. Чем больше, тем лучше. Да. Только не переусердствуй пока она не стухло. Дышать и смотреть невозможно. Лук прям ядреный. Нам хватит? Да меня стянемся? Точно? Причем сосиски. Сохисы? ее, мы прям да. плачу Что мы делаем такое интересненькое? Прибираем. Вот тут ушкирут, тут Максим там улегся. Не знаю зачем, не знаю почему. Потому что он устал сидеть, сказал. Да. Решил полежать Там нет комаров. Там тепло, там ватные одеяла. Да. А знаешь, что еще хотел? Я вообще уши каманы карманы обкусать. Ага. Чего хочешь? хочешь Безпонтовная фигня. Чего это? А. Б. Залади <свят> <свят> <свят> <свят> в карман. Давай на цветок покажем. Вообще не знаю, какими пользуются. Лепучки для мух. Ну, не только мух. Э. Но, вот взял, смотри, видите, так стало. У Богу. Потом так раз, пора Папа сконструировал нам вот такую вот мангальную зону. Повесил сюда фонарик. Это тоже у нас такой отдельный закуточек, где ничего нету. И папа сейчас будет жариться сиси и шашлычок. Надеюсь, будет вкусно. А да. ты по-другому умеешь? Какие-то жужелицы шевелятся в кустах. Пугают менять. Мне кажется, его маловато, да, будет этих остатков да? Завтра сконструируем большую помойку. Mm -hmm. Сейчас все комарики выйдут, как хорошо -то. Леша у нас опробовает новинку Щипцы и какой-то там Набор с ножиком Форестерский тоже Что такое щелк? Будто кто-то ползает Бесит аж Фу, боюсь Короче, в АКе стоял за 1200. Это как, блин, классно за 1200 брать только типа, ну, блин, за щипцы и нож. Хотя нормальный нож и дороже стоит. Вот. И короче мы зашли, когда, когда, когда мы зашли, и он стоил 500 рублей. Вот. И мы такие, блин, грех не взять и взяли за 500 рублей. Леша говорит, что классный. Удобный. Завтра руки, руки не жаришь. Да. Завтра при свете дня в следующей части обязательно покажем. Кто еще не понял, мы сюда приехали на 10 дней, и каждый день будет как отдельная часть. Вот. Завтра погулять надо сходить, обязательно показать, что здесь вообще такое где мы находимся. Мы сами-то особо не гуляли. Мы так приезжали сюда, прошлись немного до чая яйца посмотрели кто не видел ссылочка где? вот здесь? Да. здесь. правда видос еще не отмонтирован, но он есть mm -hmm. а mm -hmm. будет? ну явно быстрее чем это да. ай какая красота so beautiful даже не подгорели не успели я переворачивал 50 раз потому что не щипцы вообще топчик Как -то это удобнее снимать. А я, я год, наверное, говорила, что нужны щипцы. Либо длинные вот, такие, типа вилок. Смотри сюда. сюда. Да да. Смотри. За, заценивай. Сейчас а? шашлычка сверху. Прекрасно. А я пошла, отложу Максюки, потому что он голодающий по Волже. О, щипцы. Короче, на этой прекрасной ноте эта серия подходит. А, нет, нет, нет, не рассказывай. О, Я хотела, чтобы мы каждую серию прощались с палатки, просматривали мультики и говорили, что мы смотрим. Ну, это будет каждый день. Давай. Че давай это покажем? Фиги творкам. не видно фига. А это все на нас как пахнет. пахнет? Приятного а, про соус, который я говорила сегодня. Он называется сэндвич-соус, но, короче, он по факту прям такой копчено-дымный просто. Вот майонез копчено-дымный. Все. Да. <соценно> Объяснила. Давай пробуем. Да. Приятного Объяснил аппетита. Оба. Надеюсь, И я оба. ни от кого не отравлю. Ну, пахнет классно. Сочный? Да. Угу. У меня все хорошо. Папа, поможешь, угу. а ты не ну, Папа, только это уже поможем да. Всем спасибо за просмотр. Ставим большие пальцы вверх. Подписываемся на наш канал. Ждем второй серии. А мы будем сейчас смотреть, что, тачки? Да, и завтра тачки. увидимся. Завтра увидимся. Чао, какао. Чао, да. какао. Добро холодиль.